Здравствуйте. Да. Добрый день, Асхат. Я хочу вам отдельно сказать благодарность, ну, чтобы наши мои подписчики, в первую очередь, знали. Хочу сказать спасибо за то, что ровно год назад мы с вами встречались в эфире, в зуме. Я с вами советовался по разным вопросам и, в частности, по, вопрос, по вопросам книги. И тогда вы меня очень сильно вдохновили, когда я сказал, что я хочу написать свою книжку, и вы сказали, Асхат, не нужно писать книжку, пиши книгу. Я вот тогда не совсем понял ваши слова, думал, ну, как-то, ну, я, наверное, ну, когда у меня было отношение такое, что книга это что-то такое, вот, быстренько написал, отправил, да, но когда вы мне объяснили, что книга это что-то возвышенное, это что-то великое, это большой труд, большое усилие, да, это нужно прям основательно этим заниматься, тогда вот в моей голове появилось четкое понимание, что такое книга, а не книжка, да, и как ее писать. И тогда вы мне дали свое благословение, у казаха говорится бата, вы сказали Пиши, у тебя все получится. И вот спустя год книга написана. Книга сейчас уже находится на печати, совсем скоро. Ну, через неделю примерно она уже будет напечатана. И хочу сказать спасибо за то, что вы первым прочитали ее в формате еще рукописи. Вы первым дали свою рецензию, свой отзыв. Для меня это просто, просто огромная, большая, великая честь. Так что я вас очень-очень искренне за это благодарю. Я в свою, очередь, так, хочу... быстро, в свою очередь хочу поблагодарить, Асхат, за то, что ты сделал такой мужской поступок. То есть что такое мужской поступок в моем понимании? Это когда мысль, слово, дело сливаются в очень короткий промежуток времени. Когда это все рядом. Подумал, проговорил и сделал. Это важное качество мужчины, чтобы между вот этими мыслью, словом и делом было минимальное расстояние. Это супер качество мужское. Так что вот, хочу сказать, что я увидел Спасибо. в этом. Ну я стараюсь, у меня есть с кого брать пример. Ну а насчет книг, действительно, книжка или книга? Не только она возвышенная, эта возвышенность создает такое вот требование называть книгой. А за счет того, что все-таки книга, написанная написанная не для... Знаете, есть просто пишут для коммерции. Нашли жилу и пишут, пишут, пишут. графоманством сам занимается. Это одно. Я о других книгах. Книгах, книги, которые рождают человека, пишущего. То есть человек пишет книгу, и он преображается, он рождается заново. Вот для меня, мои книги, вот их более 40, так вот каждая книга – это мое новое рождение. Каждая книга – это моя ступень в моем развитии. Поэтому я очень уважительно отношусь к книге. Потому что каждая книга – это, по сути, мое новое состояние, она закрепляет то, чего я достиг, и открывает э, перспективу. Поэтому это не книжка, это книга, книга жизни, это кусочек, кусочек жизни. Поэтому вот э, очень важно и всем, кто нас слышит, кто задумал писать или пишет уже, э, друзья, э, относитесь к сказанному вот, э, ваш, вашими устами словам, Относитесь очень уважительно, будь то пост, пишите так, чтобы, что пишите и помните простую вещь. Когда есть в мудрой книге, в святой книге написано, что каждое слово огненными буквами записывается на небесах. Понимаете, каждое слово огненными буквами записывается на небесах. То есть оно фиксируется в пространстве. Каждое слово. Или плохое слово и хорошее. И вот что ты оставляешь в небесах? Какой след? Вот это помня, можно и нужно книгам относиться по-другому. Анатолий Александрович, а вот скажите, а в чем является миссия? Вот для чего человеку писать книгу? В чем великое предназначение современной книги? Тем более сейчас время такое, что люди все меньше и меньше читают. Да? Но вы продолжаете писать. У вас уже более 40 книг. Многие из них бестселлеры, вы продолжаете еще писать. В чем миссия, в чем предназначение книги? Дело в том, что, как я уже сказал вот перед этим, первое, для чего надо писать, это писать для своего собственного роста. То есть, я думаю, Асхат... Ты уже увидел, что э, написав эту книгу, ты многое познал в себе нового. Ты открыл в себе много нового. То есть книга помогла тебе стать другим. Алло? Немножко зависает снова. Я говорю, книга... Э, вот ты написал книгу... И она угу. помогла тебе стать другим. Да, есть такое. Вот это первое, для чего пишется книга. Для того, чтобы э, себя вырастить. Вырастить себя нового. Это первая задача, которая решается при написании книги. И если автор это ставит на первое место, то он попадает в десятку. В этом случае он, книга получится, когда он пишет ее для собственного роста. Это самое лучшее, не для людей, для собственного роста. Вот это первая задача, которая, если она поставлена, то она дает наибольший эффект. А второе уже, для чего пишут? А для того, чтобы поделиться своим собственным опытом, знаниями и помочь другим облегчить путь уже не проходить какие-то университеты которые прошли вы авторы поэтому вот вторая задача это действительно помочь людям проходить свой путь гораздо легче и проще отталкиваясь от опыта авторов вот две две основные задачи решается получается мы сначала пишем книгу для себя а потом уже для других не наоборот не для других а да. потом для себя да. да. Для меня это просто что-то новое сейчас вы открыли. да. Потому что я думал так, я очень много провожу мастер-классов, тренингов, эфиров. Я думал, вот напишу, чтобы людям облегчить да, задачу, соприкоснуться с какими-то знаниями, мыслями. То есть я не думал о себе, я думал в первую очередь о том, чтобы людям поделиться, с людьми поделиться. Но на самом деле вы правильно говорите. Когда я написал книгу, я для себя почувствовал, что как будто бы я вырос, и у меня вот в голове как-то все по полочкам так расставилось, разложилось. Поэтому однозначно для себя огромная есть польза. Так вот, Асхат, я думаю, что не последняя книга, это первая, и будут еще продолжения писательское, литературство будет продолжаться, поэтому ставьте сразу задачу преобразовывать себя. Тогда книга будет еще глубже, еще тоньше и еще более эффективнее. Вот я одна книга, не моя, одна моя книга, называется ⁇ Голограмма ⁇ Я ее писал дольше всех, хотя она меньше всех по размерам, по объему. И почему я писал дольше всех? Потому что она меня, она меня преобразовывала, она меня выводила на другой уровень. И я допишу до конца. И понимаю, что осознал некоторые вещи, которые я хожу до конца и снова. И так семь раз она меня покала через себя. И я вырос на этом. Поэтому вот, есть и такой вариант. Но эта книга помогла мне стать другим. Даже мне вроде бы я много чего прошел. Но эта книга, это совсем недавно она вышла, пару лет назад, так она мне сделала другим. Так что книга это великая вещь для, в первую очередь, для автора. Для автора. А потом уже для остальных. вот у меня такой вопрос. Вот та книга, которую я написал, книга под названием «Папа может», я написал ее в художественном формате. Чтобы она была такая простая, интересная, она про воспитание, писать именно в таком стиле, в художественном стиле. Потому что там есть и вымышленные персонажи, там какие-то есть, возможно, сказочные да, действия, не, ну, такие нереальные, нереалистичные, но тем не менее, такие интересные, сказочные. Насколько правильно писателю выбирать художественный формат? Или все-таки нужно вот как-то как профессиональную литературу, поучительную такую писать? Вот Хотел бы ваше мнение узнать. У меня 90%, кни... 90 книг написано на реальных событиях и на реальных персонажах. 90% книг. И только в последнее время я стал вводить художественные формы в это. И увидел, что это работает еще лучше. Потому что не всегда жизнь, не всегда жизнь очень открыто все показывает не всегда жизнь понятно все показывает а вот дополняя ее художественными образами разворачивая их делая какие-то более глубокие что ли более просто упрощая даже где мы можем людям показать все гораздо эффективнее гораздо проще понятнее поэтому художественная форма она приемлема и я вот по крайней мере у меня три книги, четыре книги вышли именно в художественной, уже в полухудожественной такой форме, где много и художественного, много и психологического, образовательного, просветительского. Поэтому художественная форма приемлема. И на мой взгляд, сегодня даже, особенно сегодня, она и необходима. Потому что многие люди заходят, в этот процесс саморазвития через образы, через какое-то живое, красочное представление о жизни. Поэтому это необходимо. Я приветствую такую форму. Здорово. здорово. Значит, я на верном пути возможно сделал правильный ход, написав именно в художественном стиле. И я вам хочу рассказать одну историю. Возможно, вы этого не знаете, да, но на самом деле, ваше влияние на мою первую книгу намного больше, чем вы думаете и чем думают многие люди. Почему? Потому что вот, книга была написана, все, уже э, рукопись готова. И вот я начинаю советоваться с людьми, как дальше ее продвигать. Либо самому печатать в типографии, либо работать с издательствами. И я посоветовался с одной очень такой знающей женщиной, она очень авторитетная в Казахстане, тоже она написала свои книги. Ее зовут Дана Орманбаева, и она говорит, «Асхат, конечно же, в идеале нужно работать с издательством, да, с крупным издательством, чем печатать самому, потому что у них есть и охват, у них есть выходы на все магазины, они сами вкладывают деньги в печать. Но, говорит, как правило, издательства не работают с начинающими писателями. Они работают только с именитыми писателями, у которых уже есть свои бестселлеры. Да, они работают с писателями такого уровня, как вы, Анатолий Александрович». Я думаю, блин, вот, а как мне быть, да, ну, для любого издательства я человек, ну, как бы, не представляющий интереса. И что я делаю? А в этот день я начинаю молиться. Я начинаю прямым образом молить, молить Бога и говорю, покажи мне путь, да, вот что мне делать? Идти в типографию или писать во все издательства, просить помощи, поддержки. И знаете, что происходит? Вот в тот же день, буквально через 3-4 часа, мне пишет Светлана, ваш ассистент, и говорит, «Асхат, мы узнали, что вы пишете книгу, и вы не против, если мы познакомим вас с а, а, представителями а, крупнейшего в России издательства АСТ?» Я такой думал, так, это шутка или это что? Я говорю, ну давайте познакомимся. И тут же мне пишет а, а, бренд-менеджер издательства АСТ, Светлана Орлова, и говорит, «Асхат, мы хотим издать вашу книгу». Я сижу в шоке, я не могу понять, это розыгрыш или это реальность, это как, это, это просто для меня какая-то сказка, да? Я говорю, ну, давайте обсудим. И мы вот буквально, наверное, целый месяц обсуждали условия, там, гонорар, тираж и так далее. И в конце я говорю, извините, а саму книгу вы хотите прочитать, ну, как бы ознакомиться с трудом? Она говорит, да, конечно, скидывайте. И она прочитала, и говорит, Асхат, ваша книга претендует на то, чтобы стать бестселлером, но... Сам, вот, сам, наверное, волшебство этой ситуации в том, что они, даже несмотря не на книгу, не зная меня как автора, они уже были готовы издать, и они за это взялись. И я знаю, что как бы в этом вы замешаны. да Скорее всего, это было так, что, смотря на ваш авторитет, они даже не стали проверять рукопись на начальном этапе. Они сказали так, если это рекомендует Анатолий Александрович, что человек, наверное, проверенный, да ему можно доверять, вот, и... вот такая да. вот история. И мы с ними сейчас работаем, мы заключили контракт, мы заказали первый тираж, там 70 тысяч экземпляров. Сейчас они в Москве, уже почти допечатаны, скоро прибудут в Алматы. Вот такая вот удивительная история. И вот расскажи вот любому человеку, они не поверят, скажут Асхат, ну как бы нереально написать книгу и сразу предложение от издательства. Но так получилось. Асхат. замечательная предыстория. Я тоже добавлю немножко того, чего ты не знаешь. Да. Так? Да. Мы со Светланой Ядрихинской, вот, с моим менеджером, мы проговорили этот момент, и она вышла на тебя, когда я узнал, что книга уже в таком состоянии. Вот. И потом мне... Светлана Соколова, не Орлова, а Соколова. А, Соколова, я прошу прощения, да. Это, это классная женщина, мой, мой друг, вот она мне звонит и говорит вот так и так, и я говорю, конечно же, ну и то здесь вот еще мое прямое участие, да, есть в этом вопросе, и они легко все приняли. Это действительно, если так посмотреть с стороны, то это совершенно необычный вариант. Потому что нового писателя, молодого писателя, они не станут так к нему подходить. Это будет долгое рассмотрение, изучение. Там, ну, в общем, это целый процесс. А здесь все сложилось. Но, что я хочу сказать. Это почему вот э, все так сработало. Не только мое участие, не только молитва, э, но и все то предыдущее э, Асхат что ты сделал для людей, для мира. То есть твое, твоя помощь людям, республики, твоя помощь миру вот через свои действия, через свои проекты, она не осталась незамеченной. Мир благоволит таким, таким людям, которые идут на отдачу и всячески помогают. Поэтому здесь совокупность всего. Но в первую очередь твой такой вот большой труд, большая любовь к людям и помощь людям. Вот это первое, что сыграло роль в таком замечательном процессе, в такой зеленой дорожке к изданию книги. Спасибо, спасибо. Это, это очень, очень круто. И Вы и первым вдохновили на книгу, вы и первым прочитали ее, и первым дали рецензию, и первым отправили в издательство, так что я вам, наверное, буду обязан всю свою жизнь. И, и знаете, я хочу а, поделиться тоже новостью. А, я недавно принял решение, что а, все деньги, вся прибыль, которая будет поступать с продажи книги, а я надеюсь, что она будет успешной, что ее будут покупать люди, но ее, правда, уже покупают, я все эти деньги хочу отправить на благотворительность, потому что я понимаю, что а, это как бы некий мой, наверное, вот у казахов есть, да, у мусульман есть такое слово, садаха называется. Это благотворительность. И я посчитал, что вот мой первый труд, это не должен, он не должен мне приносить какую-то прибыль. Он должен быть для общества, он должен быть для людей. И я вот отобрал для себя определенные фонды благотворительные и в Казахстане, и в России, и в Кыргызстане, на которые я планирую переводить дальше деньги а, с этой книги. Как вы думаете, вот насколько это, ну, такой правильный шаг? Потому что кто-то говорит, Асхат, это слишком безрассудно, это слишком как бы недальновидно, это слишком как-то вот по юношескому максимализму, да, вот, вот, вот все вот для общества. С другой стороны, хочется, вот душа прям просится, вот нет ощущения, что это моя книга, нет ощущения, что она должна приносить деньги для меня, да, если она принесет пользу людям, и люди узнают там о моих мыслях, о моих идеях, это уже будет для меня большим плюсом. Вот хотел бы узнать вот ваше мнение, ваш комментарий про такой решении. Не, неожиданность скажу. А те люди, которые говорят, что это немножко безрассудно, они правы. Сейчас поясню, Асхат. Дело в том, что ты меня знаешь уже глубоко и понимаешь, что я во всем вхожу очень на большую глубину. Стараюсь мудро понять. Я ко всему отношусь очень серьезно. И к благотворительности тоже. Вот сейчас я постараюсь донести это важный аспект для тебя и для всех наших слушателей. То, что многие слушатели занимаются благотворительностью, но далеко не всегда эта благотворительность действительно приносит благо далеко не всегда угу. почему потому что часто благотворительность на самом деле рождает потребительство она порождает такое знаете использование других и мешает развиваться личности я вам коротко сейчас скажу, благотворительность по-настоящему та, когда, смотрите, Асхат, когда вы реально получаете пользу от этой благотворительности. От своей благотворительности вы должны получить реальную пользу. Не моральное удовлетворение, не грамоту к Новому году за добрые дела, а именно реальную пользу. Это Я... в этой жизни или в следующей жизни должна быть польза? Здесь и сейчас. Ага. Здесь и сейчас. Обязательно. Дальше. То есть вот надо так выстраивать благотворительность, что вы тоже прибыль, получили прибыль. Обязательно. Если вы вносите материальную, в материальную сферу благо осуществляете, ну, с помощью денег, допустим, вы деньги вкладываете, вы тоже должны получать деньги. Понимаете? Вот продукт, Пока что но, не уложил вот эту явную цепочку, связ, связку, но вот сейчас а пытаюсь вот теперь, понять. А вот ага. подождите, сейчас я все скажу, потом я разъясню вам. Угу. Второй момент. Благо должен получить и тот, кому вы, в адрес кого вы благо делаете. Конкретное благо должен получить. Он должен получить не рыбу, а удочку. Понимаете? Удочку. Угу, угу. И третье, третий обязательный элемент. Чтобы от вашей благотворительности получило благо и общество. То есть вы, тот человек или та система, кому вы, кого вы хотите облагодействовать, и общество. Вот когда все три составляющие получают благо, это настоящая благотворительность. К примеру. Привести, ну, де, привести игрушки в детский дом. Обеспечить, mm -hmm. э, обеспечить их там компьютерами, или, ну, то есть как-то обустроить детский дом. Благо? Вроде бы да. благо. Вроде бы благо. Но вы от этого что получите? Моральное удовлетворение? Mm -hmm. Да. А эти детские дома получат вот это благо получив это благо их станет меньше на планете навряд ли навряд. понимаете и общество что от этого выиграет что детей в детских домах будет меньше нет Понимаете? поэтому ну, по крайней мере я порадую этих детей и они будут знать, что есть люди добрые, которым не безразлична их жизнь, их судьба. И выходя из этих домов, они уже будут как-то более, не знаю, как-то мягко настроены на жизнь, на общество. Да. Ну, как и бы с его... таким намерением, ну, как бы хочется делать благотворительность. Да, сегодня вы их порадуете, а завтра будет им после этой радости еще горше. Угу. Понимаете? поэтому здесь не просто это вопрос очень непростой нужно так вот в этой ситуации с детьми давайте разберем ее чтобы на этом ага. примере нужно туда направить средства и силы которые в принципе убирают эту проблему детских домов угу. а какое вот какое действие вот давайте развивать дальше логически какое действие может уменьшить проблему вот с детскими с детским вот таким беспризорством и так далее. Как, что можно сделать? Ну, если э, помочь донести современным женщинам, девушкам, молодым, что оставлять ребенка ни в коем случае нельзя. Нельзя его бросать. Да. То есть нужно работать с родителями, будущими и настоящими родителями. Да, Да. Понимаете? Их образовывать. Им помогать э, решать задачи так, чтобы они у них не было необходимости бросать детей, чтобы дети были в радость, вовремя, не, неожиданно, ну и так далее, и так далее. То есть нужно образовывать будущих родителей. Правильно? Да, да, да, согласен. Вот, вот это настоящее благо, которое вы можете действительно реально помочь детям. И уже дети не просто разовую радость будут иметь, а дети будут рождаться в замечательных семьях и будут радоваться всю жизнь. Но и вы, смотрите, что Ну и общество, естественно, от этого выигрывает. То, что меньше травмированных детей выходит в жизнь и так далее. Потому что никакими подарками вы травму детей не, зам, не сможете убрать в детском доме. Вы согласны со мной? Согласен, да, конечно. Да, так вот. А что, какую благо вы можете в этой ситуации получить? А вы организовываете образование родителей, и за это образование вы берете деньги, вы их образовываете, они должны получить образование, пусть платят за то, чтобы быть счастливыми. И вы на этом okay. тоже зарабатываете. Вот это настоящее благо. Mm. То есть не рыбы кормить, а давать удочку. Но при этом удочку давать не бесплатно, а продавать ее, чтобы была ценность этой удочки. Да. Чтобы да, люди все пользовались. Да. Ага, ага. И вот смотрите, поэтому, поэтому, лучшее было, благ... вот это просто экспромт, но я мог бы еще э, подумать над этим поглубже, но даже вот этот экспромт, я думаю, тебе покажет верность следующего шага благотворительности. Поэтому все средства, которые ты получишь за эту книгу, направляй на развитие своих проектов, своих замечательных проектов. Направь туда. И это будет настоящее благо. И обществу. Mm -hmm. И всем, и тебе в том числе. Вы мне только что прям просто, не знаю, вскрыли мою голову и, мне кажется, там вот винтики подкрутили. Я, я сейчас начинаю понимать, о чем вы, да, что истинное благо — это когда мы трудимся не для того, чтобы как-то вот замазать, да, болячку, а чтобы вот, вот прям изнутри болезнь вылечить. А в Найти. обществе очень много болезней, и основная болезнь – это семья, которая, по сути, ну, несчастлива. Это дети, да. которые растут с да. родителями, которые ну, не знают, что делать, возможно, не знают, как воспитывать. Если да. направить деньги на создание новых проектов, новых направлений, на работу с этими семьями, с этими детьми... Да. Да, да, да, я, кажется, начинаю понимать, да. Да. Но тем не менее, ведь есть э, фонды, которые занимаются э, прямой поддержкой людей, нуждающихся, прям у которых нет ни возможности, ни денег, и, и им нужна помощь, и кто-то их должен датировать, кто-то должен э, вот поддерживать финансово. Их датируют те, кто не понимает всю глубину благотворительности. Пусть они этим занимаются. Но по мере роста осознанности, по мере роста гармонии, гармоничности общества благотворительность будет все более и более эффективной, и уже не надо будет эти, не нужны будут эти фонды. Понимаете? Угу. Меньше То есть будет... у каждого свой путь получается. Путь. У нас свой путь, да. у тех людей, бизнесменов, которые зарабатывают деньги, да. у них свой путь помощи обществу. Но э, зарабатывают деньги не все э, так вот э, тоже благотворительность осуществляют неверно. Многие уже это делают грамотно. Вот я вам приведу пример. В России был такой предприниматель, промышленник Мамонтов. Можете прочитать о нем. Он, он решил помочь художникам, скульпторам и людям, которые занимаются народным творчеством. Ну, то есть работникам, вот творческим таким работникам, потому что они, ну, всегда вот эта вся деятельность художников, там скульпторов и народных промыслов, они всегда, ну, как говорится, перебивается с хлеба на воду на самом деле-то. Uh -huh. И он решил им помочь. Как, что он сделал? Он купил большое, огромное поместье Абрамцево под Москвой. Абрамцеву купил поместье, обустроил его, сделал там мастерские для жилья художников, вот это все творческих этих людей, все, все обустроил их, их питание, их, их жизнь организовал, организовал, их творческий труд, то есть все необходимые инструменты у них были и так далее, и так далее, все это сделал. И он сказал: вот вам все я даю, пользуйтесь, но два условия. Первое условие. Все, что вы производите, продаю я. Потому что вы не продавцы, а я специалист в этом. Я профессионал. Продаю я. Это раз. А второе условие. Чтобы вы в своих мастерских обучали детей близлежащих деревень своему мастерству. Обязательно. И представляете, вот это прошло, прошло где-то 150 лет прошло. Сейчас вокруг Абрамцева все деревни мастеровые. Все деревни очень хорошо живут. А что он сделал? Он, он действительно продавал, он в Европу вывозил их продукцию, продавал очень дорого, получали хорошо и художники, то есть и сами творцы, и дальнейшее развитие этого пространства получалось. И он от этого получал прибыль. Понимаете? И на, на века заложил вот этот вот творческий процесс в этом э, районе. Вот пример благотворительности э, бизнесмена. Я понял, понял, да. То есть, получается, следуя этой логике, не нужно эти деньги э, с продажи книг отправлять именно в фонды, лучше их направлять на создание каких-то условий, программ, тренингов, да. туда, что напрямую повлияет уже на ситуацию в стране, да. в мире. Да. Смотрите, э, Хасхат, ты большой специалист именно в этой области. Просвещение семей, просвещения женщин, мужчин, семей. Так тебе и карты в руки. Вкладывай сюда. Именно этим ты больше всего поможешь миру, поможешь обществу, поможешь стране. И поможешь, поможешь этим людям. Ты можешь за счет своих средств вот этого... Uh, который ты от книги взял. Ты можешь сделать дешевле курс, uh, но, чтобы больше mm -hmm. пришло, но ты обязательно должен соблюсти вот эти три важные вещи. Прибыль твоя, прибыль тех, кто кому ты помогаешь, и прибыль обществу. Все должно быть решено. Ну вот так. Хорошо, что мы с тобой затеяли этот разговор, то ты бы мог допустить ошибку. Это не просто ошибка. Дело в том, что за неправильную помощь миру, за неправильную благотворительность человек несет ответственность. Потому mm -hmm. что, знаете, потребители. Вот они пришли раз, дайте мне, дайте нам, вот там поплакались им, дали. Пришли второй раз им, дали поплакали еще и так далее. Потом они приходят уже, уже не плачут, требуют, что дайте нам, как же вы так далее, так далее, а потом, если не дашь, то они обижаются на это. То есть понимаете, мы таким образом просто э, из людей воспитываем э, совершенно ненужные качества в людях. Благотворительность должна быть мудрой. Ну, я вот только прокомментирую один момент, почему вот вы же говорите, что важно и ну, в этой жизни уже себе что-то получить, какую-то благость, да, благо от своего творения. Но вот в исламе есть такое понятие, как садаха, да, и есть такой термин, как сауап. Сауап – это такая некая а, духовная валюта, да, если, допустим, рубли, доллары, тенге – это вот наша материальная валюта, то сауап – это такая духовная валюта, которую мы зарабатываем от Всевышнего, и мы ее получаем в следующей жизни. И все деньги, которые мы сейчас вот садаха отправляем на благотворительность, мы зарабатываем, да, благо для будущей, для следующей жизни. Она вечная, она как бы намного важнее и значимее, чем жизнь, ну, как здесь, на земле. Вот я вот именно с этими посылами и думал, вот мне когда супруга тоже написала, я когда сказал супруге, что вот я решил книгу всю вот, на благотворительность отправить, она говорит, Асхат, а ведь у нас была мечта, была цель, что мы, вот сейчас мы, как молодая семья, мы хотим купить квартиру, да, мы живем на съемной квартире, и когда мы планировали, мы планировали разные источники доходов. Вот есть лагерь, есть курс «Мама в теме». И мы думали, что изначально с книги тоже часть денег ну, отправить на покупку квартиры. И когда я ей об этом сказал, она говорит, Асхат, а как же квартира? Теперь, получается, мы, лиш, мы лишимся одного из потенциальных источников финансов. И я тебе сказал, дорогая, да, может быть, я сейчас тебе не куплю здесь квартиру, но зато, возможно, благодаря этому мы заслужим большой дворец вечной жизни, большой большой дом со всеми благами, да. ну, и вот, может быть это звучит наивно, да, но я вот в это искренне верю, да и вот. Это вера, Вася, прошу прощения, я понял мысль, прерываю, да. мне понятна ситуация и я подтверждаю, что ты за это можешь получить в будущем, в будущей жизни действительно какие-то дивиденды какой-то бонус но гораздо важнее и ценнее сделать именно здесь добро здесь и сейчас здесь и сейчас и получить это добро здесь и сейчас и в том числе эта квартира ваша это тоже важный элемент вашего счастья чем более вы счастливы тем больше ты можешь принести пользы чем более ты счастливый тем более ты эффективен Поэтому вот запустив деньги в процесс э, э, создания новых продуктов и получая уже с них прибыль, и ты вкладываешь в себя и в свою квартиру гораздо больше средств, чем получишь от книги. На самом деле ты от книги получишь не так много, литераторы получают немного, но вкладывая эти деньги как говорится, в, в дело, в, в, именно в просвещении людей, ты получишь гораздо больше. И тогда квартиры ваша приблизится быстрее. Именно так надо рассуждать. Именно здесь и сейчас надо делать добро по максимуму, в том числе для себя. И на этом ты в будущем иметь еще больший дворец, как ты сказал. Еще больше. Поверь, я, я знаю. Такому... Если моя супруга сейчас смотрит эфир, и, мне кажется, она вас полюбила еще больше после этих слов, <с> он скажет, Асхат, я же говорила, я вот говорила, что так должно быть. Вот. Я думаю, что да, ее любовь в вашу сторону теперь в два-три раза будет больше. Анатолий Александрович, ну, по поводу финансовой стороны я, я примерно для себя понял. Мне нужно что-то поразмышлять, вот по, как говорится, переспать с этой идеей, да, и утром проснуться с каким-то решением. А, я хочу вот с вами обсудить такую тему. «Тему отцов» — это такая больная тема. Книга называется «Папа может», и главным героем является именно отец, который воспитывает дочь, и в этой книге дочь воспитывает отца, и там показано, показано взаимоотношения папы и дочери. И, конечно, у меня было такое намерение каким-то образом привлечь мужчин, привлечь, привлечь отцов к тому, чтобы они тоже изучали эту тему, тему семьи, счастливой семьи, тему воспитания детей. Но а, я дал книгу почитать одному очень знающему человеку, и он сказал, «Асхат, неужели ты надеешься на то, что мужчины это будут читать?» Это, говорит, написано для женщин. Это такая красивая история, такая художественная, такая она а, романтичная, да? Мужчины, говорит, не буду читать эту книгу, скорее всего. Ну, либо они почитают, скажут, ну, пойду-ка я лучше почитать что-нибудь про бизнес, про деньги, да, про там саморазвитие, но только не про семью. Вот как вы думаете, все-таки мужское общество уже готово к тому, чтобы изучать такие книги, чтобы стремиться вот к семье, к счастливой семье, к воспитанию детей или пока что еще рано? Асхат, я сейчас тебе расскажу еще одну грань твоей книги, покажу еще одну грань твоей книги, которой ты не знаешь. Так, давайте. Дело в том, что когда я прочитал твою книгу, я решил тоже для мужчин что-то создать. И я создал видеокнигу, видеокнигу «Новая правда об отцах». Да, это, это уникальный формат, конечно. Да, вот, то есть это меня подтолкнуло еще, укрепило в том, что надо к мужчинам искать пути. Потому что действительно, вот просто книгу прочитать мужчине, к сожалению... Трудно, трудно им это сделать из-за своей, в общем-то, не совсем осознанности, высокой осознанности. Они не понимают того, что капитан семейного корабля должен быть грамотным и должен читать еще больше, чем женщины, несмотря на недостаток времени и так далее. Только тогда он по-настоящему капитан, потому что только грамотный капитан может вести корабль туда, куда нужно. Ну, и вот я искал пути. И вот я решил создать видеокнигу. Видеокнигу «Новая правда об отцах». И знаете, вот как раз эту видеокнигу мужчины смотрят уже больше, чем читают мои книги. Mm. Потому что она короткая, там где-то всего меньше часа. И она открывает для них Именно роль отца. Что это такое? То есть они зачастую не понимают своей роли отцовской глубоко. Там очень много говорится в защиту мужчин. А это тоже притягивает. И, я, и женщины стараются смотреть эту видеокнигу вместе с мужчиной. Или как минимум, чтобы он посмотрел. Они прям подкладывают это. И посмотреть ему удается... Потому что я получил очень много отзывов от мужчин с благодарностью за то, что открылись глаза на роль мужчины и вообще на роль и женщины, на роль детей, на роль семьи. То есть они по-другому посмотрели на все это. Так что давайте искать дальше пути, пути к мужчинам. Потому что именно сейчас вот твоя книга, моя видеокнига. Именно сейчас начинают движение в сторону поднятия роли мужчин, поднятия их статуса, определения их статуса, повышения грамотности. Будем и дальше двигаться в этом направлении. Давай как-нибудь на эту тему пообщаемся и поищем совместно, поищем какой-то путь еще глубже зайти к мужчинам, еще крепче взять их за определенное место и заставить думать, пересматривать свои жизненные ценности. Вот предлагаю двигаться в этом направлении. И Я да, Я всеми руками, ногами за. за. Ты, ты занимаешься вот развитием, семейных отношений ведением к счастью ты понимаешь, насколько важно чтобы мужчина включился в это поэтому, да. и я, поэтому мы найдем что-нибудь еще дальше э, пройти на этом пути к мужчинам мы сделали первые шаги ты свой шаг, я сейчас свой шаг и это, я думаю, уже база для следующего какого-то нового более мощного шага Здорово, здорово. Я даже помню, вы проводили прямой эфир с доктором Комаровским. Вы тоже говорили о роли мужчин. И я помню, что у вас появилась такая совместная идея начать вот больше работать с отцами, выступать перед мужчинами, проводить мастер-классы, тренинги. Вот, может быть, даже как-то объединив все вот, а, знания, усилия, вот, вот таким вот одним большим фронтом мужским, пойти в сторону мужчин и, и объяснить, да, и как-то, может быть, донести... Важность этих важных вот вопросов, вопросов семьи. Да, да. Комаровского тоже можно включить в этот процесс. Вот подумаем, создадим какой-то проект, предложим ему тоже поучаствовать. Хотя Комаровский больше любитель, он, его любят больше женщины. но я но... думаю, как и вас тоже. Вас тоже очень обожают все женщины. И России, и Казахстана, и всего мира. Ну, да есть такой момент иногда во вред это приходит мужчины не хотят читать меня именно потому что женщины слишком ко мне <связывается> это тоже есть я даже прошу пожалуйста не упоминайте фамилию некрасова в, своей... <связывается> в семейном пространстве не надо приводить свою семью чужого мужчину и говорить, вот смотри, вот он сказал, вот он написал. Это, это настоящий мужчину знаете, будет э, все-таки отталкивать от того, чтобы он ну прочитал. Да. Поэтому, милые женщины, будьте мудры и если уж э, хотите, чтобы он прочитал, не говорите, что вы знаете. Просто сказать вот нашла книгу какую-то. Не восхищайтесь там... Некрасовым, не восхищайтесь Асхатом, восхищайтесь своей мужчиной, и тогда вы до него да не сможете донести все то, что, то, что нужно. Я с вами согласен, да, потому что а, те ролики, которые я в Инстаграм выкладываю, тоже многие женщины репостят или показывают своим мужьям, как некий пример, и я слышал от, от мужчин, от знакомых, от друзей, говорят, Асхат, ты запарил уже, что ты там нашим женам мозги промываешь, да, они твои ролики показывают нам, тебя в пример ставят. И я тоже понимаю, что это, это страшно, это вызывает чувство и ревности, да, и вот как-то вот от, отталкивает, наверное, мужчин от этой темы. Это, Поэтому это я снижает, с вами соглашаюсь. С это снижает достоинство их мужчин. Поэтому, милые женщины, будьте мудры. А, Асхат, ну вот к этой теме я возвращаюсь, что Тему мужскую нам обсудить. Ты в каком городе в основном находишься? Где твое в место? Алмате. Алматы. Отлично. Алматы. Я э, планирую провести э, 1 октября. Я планирую оказаться в Алмате и буду проводить тренинг под Алматой. Там есть такое э, ущелье рядом. 50 километров от Алматы, буду проводить свой тренинг, от uh -huh, uh -huh. ток жизни. Восьмидневный. Мощно, мощно. И я, естественно, я остановлюсь и в Алматы, и мы там можем несколько дней пообщаться и уже разработать какие-то проекты. Вот, в конце сентября... Здорово. Уже... может быть, даже проведем какой-то большой мастер-класс пригласим да, желающих, потому что в Казани очень много ваших последователей, очень много людей, которые читали вашу книгу. Я думаю, что если объявить о том, что вы приезжаете в рамках вашей поездки, сделать хотя бы один день мастер-класс, я думаю, что это будет очень здорово, очень полезно для наших алматинцев. Замечательно. Давайте тогда примерно сейчас прикинем, что в конце сентября мы это сделаем, а с 1 октября у меня будет, вот mm -hmm. я поеду на тренинг в горы, в это ущелье. Так что... Супер. Вот, Супер. Да, уже реальные планы. И мы тогда тему мужскую обсудим основательно. И попробуем, ну проведем мероприятие, это одно, но и мужскую тему обсудим. Все, тогда я готовлюсь к встрече, готовлю наработки, свои материалы и... Берусь за организацию этого мастер-класса, да. найду хорошее помещение, да. а, сделаю хорошую прям рекламу, агитацию, соберем а, неравнодушных людей, которым интересна эта тема. Я думаю, да. таких будет очень много. Да. да. Хорошо. Да. Замечательно. А то Александрович, вот последний вопрос: да, у нас буквально осталось 6-7 минут до окончания эфира. Вот в книге: Папа, может, ключевую роль, да, влияние на главного героя оказывает дочка дочка по имени Жанна, которая начинает его учить, давать ему советы, какие-то рекомендации. И то есть этим образом я хотел э, донести идею, что нужно не только учить детей, но и учиться у них, воспитываться от детей, а не только их воспитывать. Вот хотел бы узнать ваше мнение, насколько это правильная позиция и правильная идея, да, что мы, родители, должны учиться у детей да, и брать от них воспитание, а не только быть для них учителями. Асхат, вообще вот в этой теме, я обратил на нее внимание, вот в, этом, вот в этом, как говорится, направлении замечательный сделан шаг. Гораздо более глубокий, чем, мне кажется, ты даже увидел, написав это. Да, конечно же, здесь главное, что ты хотел донести, это то, чтобы родители учились у детей. Но! Здесь звучит еще более глубокая вещь. Женщина, будущая женщина, дочь, будущая женщина вкладывает своего отца, в развитие своего отца, вкладывает мужчину. Это самый мощный процесс развития для мужчины. Самый мощный. Когда мужчина развивается по-настоящему только женщиной. Он реализуется по-настоящему только женщиной. И если у него вот есть жена, там, ну, один э, формат отношений и так далее. И есть дочь, которая мудрая, которая своей детской непосредственной мудростью дает такие вещи, которые открывают такие ему грани жизни. Это просто супер э, состояние. Я вообще э, знаю, э, что дочь вообще-то приходит в жизнь, в семью именно для того, чтобы помочь семье перейти в новые качества через развитие отца. То есть это ее функция. Это ее функция. Вот это вот нужно понять. То есть, поэтому отцы с дочерьми, особенно с дочерьми, должны выстроить супер отношения. Потому что через нее в этом случае идет, будет к нему идти мудрость. Будет, у него будут раскрываться крылья. У него будет открываться второе дыхание. Именно через дочь. Поэтому эта тема гораздо глубже даже, чем вот ты ее показал. Здорово. Благодаря вам я теперь начинаю еще больше понимать ту книгу, которую написал. Потому что некоторые вещи я даже ну, как-то не задумывался, сейчас начинаю думать и понимать, что там есть <связать> какая-то мудрость, какая-то полезность дополнительная. Асхат, <связать> это у тебя еще впереди будет. Чем больше пройдет времени с написания этой книги, тем больше ты будешь находить в ней мудрости. <смех> то, что ты будешь расти и развиваться сам, и видеть все большие глубины, новые слои того, что ты написал. Потому что ты писал эту книгу душой. А душа гораздо мудрее, чем наше сознание. И поэтому то, что ты, ты еще будешь перечитывать эту книгу, и она тебе будет открывать, тебе самому будет открывать, мудрость. Поэтому всем читателям рекомендую читать не один раз эту книгу. Один раз прочитать, подождать какое-то время, переварить и прочитать заново. Тогда будет еще большая глубина, еще больший эффект. Так что это естественно. И ты как автор то же самое будешь иметь. Спасибо вам, Анатолий Александрович, за ваши слова, за вашу веру в меня, в мою книгу, за вашу поддержку. Потому что говорю, на каждом этапе создания этой книги вот есть ваша такая невидимая рука, когда вы своим примером, своей книгой вдохновили на написание, когда вы первым прочитали, вы первым дали рецензию, вы свели с издательством. И вот сейчас вы продолжаете влиять на этот процесс, да, показывая новые грани. Это, это очень... Это, это огромное, огромный вклад в меня. Да, поэтому я вам благодарен. Я с гордостью говорю, что вы мой наставник, который... Вкладывать в меня свою душу, свои знания, я вам очень благодарю. Вам очень благодарен. Сейчас немножко прям волнуюсь, да, и это очень значимо для меня. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы трудитесь, за то, что вы дарите этому миру свои знания, свою мудрость, свою любовь. Это очень ценно. Благодарю вас. Спасибо вам.